А вам интересно знать, почему вы пишете букву именно в своей определенной манере – Откуда берется черточка над буквой «Т» или буквой «Д» причудливо закручивается вверх? Давайте я сначала представлюсь. Зовут меня Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Графологией я занимаюсь профессионально уже несколько лет и за это время имею обширную практику. Я провожу индивидуальные и парные консультации, помогаю определиться с профориентацией, помогаю при подборе и ротации кадров, а также провожу мастер-классы и тренинги по графологии. Определение характеристик трех зон-буков нам стало доступно благодаря теории личности Зигмунда Фрейда и пространственному символизму Макса Пульвера, который переложил теорию Фрейда на бумагу. Зигмунд Фрейд считал, что психика состоит из трех слоев. Сознательного – сверх-я, предсознательного – я и бессознательного – оно, в которых и располагаются основные структуры личности. При этом содержание бессознательного, по мнению Фрейда, недоступно осознанию практически ни при каких условиях. Содержание предсознательного слоя может быть осознанно человеком, хотя это и требует от него значительных усилий. Сам символизм пространства Макса Пульвера заключается именно в том, что графические движения располагаются и развиваются в трех сферах, таких как верхняя, средняя и нижняя, проникая в третье измерение – нажим, и развиваются по четырем основным направлениям. Каждая буква алфавита занимает центральную часть и согласно структуре своего строения, помимо средней зоны, может иметь верхнюю, нижнюю или обе. Когда мы с вами говорим о трех зонах букв, то мы подразумеваем деление буквы по вертикали, соответственно, на три зоны. Верхнюю, как мы видим на иллюстрации, это те буквы, которые имеют отросточки, уходящие наверх. Такие, как буквы В, В. У нас здесь находится наша сверхья. Нижнюю зону, где буквы уходят отросточками вниз, это такие буквы, как У, Ф, Р, З и так далее. Там находится оно и то, что находится в середине, на самой строке, существующей или предполагаемой находящийся в средней зоне букв, в зоне «Я». В верхней зоне у нас находится наше сверх я. Наша Я идеальная. Верхняя зона букв это силы, контролирующие, сдерживающие наши первичные импульсы. Здесь находится наше сознание. Это осознаваемая зона контроля. Давайте на верхнюю зону мы увидим воспитание, увидим ценности, нормы, совесть, интеллект, даже воображение, креативности, творчество, тягу к саморазвитию, амбиции, статусность. Здесь мы говорим о готовности или неготовности предъявлять какие-либо требования к себе, куда-то вкладывать силы. К верхней зоне также относятся и архетип отца, воспитателя, наставника или власти. Нормально считается верхняя зона равная полтора-два размера средней зоны того же почерка. В нижней зоне у нас находится наше «оно», наше бессознательное, первичное, неосознанное влечение. Нижняя зона отражает все подсознательное, а также врожденное содержание личности. Здесь находится либита, темперамент, базисные потребности, как материальные, так и в сексе, жизненная энергия, жизненно необходимые вещи, степень приземленности, корни, наше отношение к комфорту, признание, безусловное приятие и сама реализация. Нормально считается нижняя зона равная 1,5-2 размера средней зоны того же почерка. Также в нижней зоне находится архетип матери, это безусловное принятие. Если мать взяла на себя роль воспитателя, но проигнорировала свою безусловную любовь, то ребенок растет без восприятия. То есть у него нет корней, он чувствует себя брошенным, потерянным. Человек начинает замещать эту безусловную любовь материальными вещами, покупая ее. Отсутствие безусловной любви не создает вазу нашей внутренней безопасности. Средняя зона – это я, это предсознательное, это наше эго, это самое важное в личности. Самое ответственное место – это золотая середина. Она как раз представляет собой баланс между верхней и нижней зоной, между двумя противоположными началами о том, что берет верх над душой человека. Это именно стержень личности. Баланс между желаемым и имеемым. Каков наш мир чувств, самовосприятия, уверенности в себе. Если представить, что верхняя зона – это то, что я хочу, нижняя – это то, что я могу, то средняя будет означать, что я при этом чувствую. И нормой у нас считается средняя зона равная 3 мм. То есть, если она меньше этого размера, соответственно, мы можем судить о заниженной самооценке. Если же больше, то самооценка выше нормы. Также нужно помнить, что во всех зонах должен быть здоровый баланс, который и будет говорить о самодостаточности, о гармонии личности. Теперь давайте посмотрим на почерк с вами. Что здесь у нас доминирует? Здесь, безусловно, у нас доминирует средняя зона. Перед нами довольно беглый быстрый почерк, неплохая скорость, развитая. Средняя зона здесь не слишком маленькая и не слишком большая. Нормы, помним, считается у нас 3 мм. Говорит о том, что у нас человек живет интересами, которые касаются окружающей действительности, каких-то бытовых и конкретных вопросов и ситуаций, происходящих именно здесь и сейчас. Человек перед нами достаточно эмоциональный, об этом как раз говорят нам гирлянды в почерке, округлость форм, этой на чашечки. Также здесь есть многочисленные петельки в буквах, закруточки. Эта девушка у нас очень чувствительна, у нее очень хорошо развит эмоциональный интеллект. Такие люди способны сочувствовать и переживать других. Давайте посмотрим на верхнюю зону букв, что происходит с ней. Видно, что буква «Б» как бы прибивается к средней зоне почерка. Посмотрите на слово «абсолютное», «вообще», "любые". Будто человек боится чего-то, вдруг не поймут, а вдруг не оценят. В букве «В» у нас тоже не все так гладко. Практически везде мы видим, что она не дотягивает до полутора-двух размеров того же почерка. В большинстве случаев она у нас зажатая. Узкая, как, например, в слове «все». Человек много себе запрещает, боится позволить что-то лишнее, хотя почерк и показывает неплохой интеллект. Форма букв у нас здесь достаточно развита, она не банальная, здесь есть скорость также. Что у нас здесь происходит именно с нижней зоной? Она маленькая, в большинстве случаев, тоже прибивается к средней зоне, к зоне настоящего. Да. Есть и компенсации, например, в букве «т», в слове «признавать». Посмотрите на слово «знакомое». Здесь буква «З» целиком ушла в среднюю зону. Также обратите внимание на правое поле. Там у нас как раз находится будущее. То есть поле у нас неровное, оно у нас петляющее. Девушка опять-таки боится идти вперед. Она боится повторить какие-то ошибки, возможно, которые она уже совершала в прошлом. Хочу показать вам еще один почерк. Что у нас видно здесь? Здесь он как раз обращает на себя внимание именно верхней зоной. Человек может очень хорошо рассказывать что-либо. Посмотрите, какие у него буквы «В», как шарики, раздутые. Это все компенсаторное, чересчур выраженное. Такой человек часто фантазирует. Он чувствует огромную потребность выделяться, быть особенным. Человек творческий, много внимания уделяет интеллекту и статусу. Он фантазер, он мечтатель, постоянно придумывает что-то новое. Буква «Б» у него, посмотрите, тоже. Она идет как раз-таки углом, довольно резким, острым. Он протестует против авторитетов. Он считает, что никто ему не указчик, что он сам знает, как надо делать. Но это также говорит и о проблемах во взаимоотношениях с его отцом. Давайте посмотрим здесь на нижнюю зону. Как будто загребает под себя безусловную любовь, сами низы закрыты и аркадны. Они не продвигаются вперед наверх, не пересекают перегородку буквы. Здесь нет чувства приятия, внутренне чувствует себя еще незащищенным, не принятым. Ему очень важно, чтобы его оценили. Посмотрите на букву У, она уходит влево, аркады, в некоторых местах подгибаются, Он сам себе пытается сказать, что но ну, раз нет этого принятия, то мне и не надо. Хочу показать вам еще один почерк довольно интересный. Здесь у нас как раз развита нижняя зона и средняя зона. Нижняя, посмотрите, какая интересная. Обратите внимание, как человек пишет букву «У», вырисовывает да, сердечко эту любовь. Но Само ушко остается далеко внизу, а сердечко состоит из аркады с продолжением. Это поиск тыла и попытка компенсировать, заменить этот тыл чем-то материальным. Да. Мы видим перед нами человека, который является большим собственником. Она любит материалистично, она упряма, ей очень трудно адаптироваться в новых ситуациях и обстоятельствах. Об этом нам говорит и скорость. Почерка датичная, она не движется, она как бы стоит на месте. Также и отсутствие гибкости в почерке, да, в самой средней зоне и вообще в почерке. В зона мы видим, что она широкая, наклон у нас прямой. Почерк раздельный, то есть как расчет, так, буковка к буковке. Да, почерк чуть-чуть угловатый. Человек очень ревнив, она чувствительна к критике. Так вот у нас человечек получается. И хочу перейти к самому написанию букв и рассказать, что же они обозначают. А нет, не буду. Хотите знать больше? Введите внизу ваше имя и email, Я пришлю вам подробности на почту.